Дисперсии света называют зависимость скорости света в среде от частоты света. Дисперсией объясняется разложение белого света в спектр при прохождении через призму. Дисперсию при преломлении света в каплях воды можно наблюдать в виде радуги.